Друзья, почти уже вечер, и сегодня 19 часов я приглашаю вас на живой эфир «Почему полезно путешествовать?». Вы знаете, что я почти 9 месяцев жила в Африке, в частности в Фургаде. Одно дело приезжать туда по путевке, а другое дело жить там. Я поделюсь с вами про особенности ментальности, насколько там выгодно жить или невыгодно, какие сегодня есть великолепные условия, возможности для путешествий по всему миру, насколько мир открыт, насколько там было много людей или мало. Я узнала изнутри про сами отели, про сервис, какой он будет после кризиса и так далее. Расскажу вам, как сегодня... Несмотря на то, что у нас есть коронавирус, пандемия, расскажу вам о том, как можно на этом зарабатывать, на путешествиях. Ну, кому будет, конечно, интересно. А самый главный принцип сегодняшний, самый главный смысл сегодняшней нашей встречи, поделюсь, что же такого есть особенно в ментальности, мужчин и женщин, культуре и так далее. Что для вас будет, возможно, полезным. Кто-то захочет, может быть, уехать туда жить на зиму, потому что я там уже вторую зиму зимовала. Поделюсь всякими особенностями. Какие квартиры лучше снимать, какие там мужчины, кому, кому надо искать свою любимую половинку. Насколько там выгодно, невыгодно отдыхать и жить пенсионером, с детьми и так далее. Очень много интересного я узнала не из книжек, не из Ютуба, а на практике. Поэтому приходите, ссылочка будет под этим видео на регистрацию на мастер-класс в 19 часов по Москве-Киеву. Пока-пока.